Доброго утра дня вечер или ночью, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и. Эффисер! Всем привет! Сегодня мы будем строить, разрушать и, конечно же, разгадывать суперпуперские загадочки. Ну еще подсировать друг друга в игре Трики Тауэрс. Ну что, погнали! Ты сегодня лягушонком, а я буду в костюме песика получается. Или это белочка. Тебя посетила белочка Ладно, полетели Выживание особое, причем особое Так что сейчас жди волн Сейчас будет весело То есть нужно быть Осторожным Очень Да твою жизнь Ускорение и У тебя тоже посыпалось. Да, да, да, да, да. Так, я, пожалуй. Тебя что-то вообще посыпалось. Ну есть такое. мое. Руяль. Как раз я на Ой, улетела у меня, короче. Это что за башни? У тебя странные <filter> и тому подобных вещей. О, -о, -о, -о, -о. О, -о, -о, -о. гонка особая. Это просто пипец какой-то. Ветер уже в другую сторону. Зачем ты этот режим Ладно. поставил? Чтобы было, чтобы было все особенное, понимаешь? чтобы наша с тобой игра была особенной. Я да. не ты особенный. Не надо так говорить. <свят> <свят> Мысли материально. Материально, вот тебе кусты травы. Вот тебе материальность. <свят> да чтоб тебя... <свят> <свят> все равно все полетело, да? Так. Ух, Самое интересное. <свят> да куда? Куда вы Ветер. Да я знаю, что ветер, но не так же прям, чтобы сносить ну, ветер. Так же прям. Ну, пипец, конечно. Давай. Едь. Ты едь. Ты... Ай-яй-яй-яй-яй, я поставил не так, ладно. В принципе, оно встало наверное, нормально. What the fuck. Оба. Ух, е. Ну, еще тебя. <связывая> Жало, я ее скриплю. Ну, скрипляй, Ой! Пол башни, полбашни. Пол башни уже отключилась Оно... от игры. Отлично, но зацепилась. <свист> О, спасибо, ты отнес мой... Куда подальше? Блок. Лишний. О, как она ударилась-то так, да? Лишний, Я... нужный. Я тебе тоже немного могу, лишний блок. А... <свист> Отвести. тяну. дальше. Тяну. Дотянул. Да, дотянул. Молодец. Красный. Опа. Лишние полетели вниз. Ой-ой-ой. Ладно, фиг с ним. Сколько всего лишнего? Я даже не думал. О, ты мне вот эту штуку поставил, окей. Так активно вот Давай, тянись! Так, отлично смысле чё хренел что ли а, -а, -а. да блин что к тебе а. ой ой ой ой, -ой. Как... что это было что это за башня у тебя такая нормально столько... ты прикинь сколько мою пришлось взрывать Норм нормально взял и начал гол Головоломка. Ладно, головоломка ⁇ так головоломка. Что если вот так сделать? Ну, кстати, зря это сделал. Что если так сделать? Сейчас увидишь, что будет. Когда у тебя отвалится. Я надеюсь, и эту бы не случится. Сюда. Сюда. Так, держись, малютка, и держись вот Ну и вот Что-то у тебя там вообще жесткое пошло Ладно, все Удачи. Так Нет. Пиндец Ты закончил свою стройку <свят> <свят> какого фига? О, отлично. Ну, какого фига? <свят> а -а -а. Это называется Комбек Израиль. <свят> называется, надо связывать несколько фигур, а не одну. <свят> <свят> <свят> <Воживание нормальное>. Да. <свят> Ты готов к нормальному выживанию? Очень. Ускоряем. Ты что ускоряем? Не надо ничего ускорять. Наше выживание. А, ты выживание хочешь ускорить? Ну ладно. Будет сделано, да? Да. -у -у. Сейчас будет сделано. На, держи. Первое ускорение. Ух. Я вот думаю человечков или я вот что -то так сделал. Доделай, да что хочешь, господи. Мне ничего не страшно. Так. Аккуратненько Ты... все это дело ставим. ай яй яй яй яй яй яй Как там поется? Похож на обман? Синий обман, да? Так. Ай-яй-яй. Сюда лучше тогда уж. Так. Подбрасываешь не те блоки, а? Мне тут думай, как их ставить. Ну да. Так. А -то мне -то как плохо. ставить? Уже одна жизнь осталась, так все плохо. Смотри, О -о -о -о -о -о -о -о. Держи. Ой, тебе жизнь куда? -то? Да, я ее сразу же потерял. Даешь? А -а -а. Нифига как стало. Так, чем мне тебе? Ой, а -а -а -а. ну ты даешь. А -а -а -а -а -а. Я сам. Я все ждал, когда мне что-нибудь. дадут, чтобы тебе помочь. сделал Я вовремя воспользовался твоим подарком. Нормальная гонка, окей. Ты? Полетели, угу. Да будет бодовуш. что-то поставил не туда. Это плохо? Отлично. Не, это отлично. Нормально. Нормально. Блин, пытаюсь крепко строить. Может получится? а вот так даже, да? Или там хотели поменять что то mm, Да, я что то хотел поменять, но... Пожалуй, да, может, можно поменять. Вот так. Вот так будет в самый раз. А еще можно вот так, вот так, вот так, вот так, <с fresh> вот, так, вот так, так, так, так. У тебя там полная смена. Да, да, да, у меня там полная. <laughs> uh -huh. Я кубики mm -hmm. тут пододвигаю, видишь? Опа! Все, пододвинул кубик. Подожди, подожди, еще не все. Оп. О, все, теперь пододвинул точно. <laughs> так, лично я поставил. О, классная штука, классная, классная. Я подойдет да. блин связку вот не вовремя дали вот на ту бы ту классную <связываю> штуку и вообще э. было бы все классно да, согласен. так что-то меня шатается да дать не, не так строю кто-то <связываю> идет не так что-то я идет не так так, и, вот что так, с этим пожалуй, делать? Пожалуй, мы с этим сделаем совсем. <сас> Парни, куда вы? Что, начинается. Они Полет полетели куда-то. <сас> Стоять! <сас> Боятся. Стоять! <сас> <сас> Это был крик отчаяния, да? Ладно, у меня хоть есть штука, которая да. меня, возможно, приведет к победе да, да, или да, к беде. Вот я Так, ну вроде пока. В да. смысле, в смысле, что? Что это сейчас было вообще? за Как тебе моя башня? Что это за башня? Объясни мне, пожалуйста. Подожди, подожди, подожди. Ой, господи, Боже, куда там твоя башня подсветилась. Скажи мне, пожалуйста. Это ход я... к Иисусу. Вот я заметил, как бы. Эй, дорога. Так. А что, ты опять будешь химичить? И мне да, придется вот. тоже химичить. Да, придется тоже химичить. А как иначе? Как жить-то, FSR, без химии. Да никак. Вот и я там Нет, все нормально, вот так. Так, что у нас еще по плану дальше? Ее бой! Всем отбой. А ты чё? Оба застряла. Есть контакт. А у меня как-то она не застревает по полной. У меня только по чуть-чуть. Так. Правильно а у меня ли это? будет? есть контакт. Смотри, какая дичь произошла. Да, сейчас. А -а -а -а! Не шутайся! Я пугаться. Ой -ой -ой -ой -ой -ой. Вот это было больно очень как он шатает, а? Да, не, не Там не медведь площадь. шатун. Так зацепилась. Это хорошо. Блин! уже? Да, я уже все. Ну у тебя, по больше блоков, прям вот в разы. Дожди. Лишь бы не оплашать. <смех> <смех> <смех> <смех> да, если сейчас пол башни отвалится, будет весело Так, вроде еще можно пока что <смех> Попробуй еще одну <смех> <смех> Так Ох как, ох как, ох как ты там все расставил-то Чего? Она не встала? <смех> да, она не встала <смех> Какого фига О, ни хрена ты там настроил себе голова по-моему у нас никогда 15 не было предметов это первая да, пятнашка да, это первая пятнашка ну <с выживания <с под конец так 33 фигурки да 33 фигурки которые нужно расставить быстрее чем это сделает эфи не надо так делать надо. Надо, Фейся, надо. У тебя какие-то неправильные правила игры. Правильные правила игры. По честному играй. По-честному, окей, okay. по-честному, так по-честному. Значит, я сейчас победим. А ч мне какую-то дичь дали? Дайте мне что-нибудь нормальное. <с Строй с дичью. О! Нормал Д, отлетело Не, ну смотри, дали хрень реально Зачем оно? Ну, у меня тут тоже лишнее было Парочку штучек А, а они упали? Да И ты решил не спасаться Да зачем? Был, у меня да блин, удалась. не ту связал! Да ёхарный бабой Жизнь дали, жизнь потеряли Так, а мне чуть что-то ничего не дают да, ну оно их Ни жизни, ни связки. А, ты что-то вот что сказал нет тут. Да, ну теперь наравне, да? С тобой. И далее, наконец-то. Но оно уже не надо, понимаете? Это уже не надо. Не актуально. Не актуально. <связь> Сочувствую тебе. <связь> не упадет ли оно, если так поставить? Не знаю. Оп. Так здесь однозначно О, надо как укреплять как у позиции. Ты, Ты опять одна жизнь. чё у тебя? Кто их дает? Кто тебе их накидывает? Все. До свидания, ФСР. Нет! Я тут все аккуратненько строю. Я тоже аккуратненько. Я очень аккуратно строил. Да. Блин, надо было следить за твоими этими штучками. Но все-таки все я смог в конце вырвать победу. Хотя бы в режиме, но FSR получил свой кубок. Но если вам понравилась эта игра, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать эти уведомления новых видео, оставлять свои комментарии. С вами с вами был Игорь Дэл и... 300 Всем пока! Всем удачки и всем пока.